Привет, меня зовут Дмитрий Фреско, ну вы помните. И это мой кулинарный блог. Сегодня у нас внеочередной выпуск, я бы сказал, экстренный 5 октября мной была обнародована третья часть статьи о хлебе пшеничном «Замолвите слово». Эта публикация породила настоящую битву. По меткому выражению одного из участников дискуссии, полный киченак в комментах. В результате мы с нашим оппонентом решили устроить параллельную выпечку хлеба по ГОСТу 12267 66 года. Подробности процесса выпечки смотрите в публикации. Ссылка в описании видео. Вот фотография хлеба, из-за которого разгорелся сыр-бор. Главная претензия, которую я услышал. Он расползся как блин. Он похож на чабак и тому подобное. А это фотография полезского батона, выпеченного мной по указанному ГОСТу. Способ выпечки опаркой, а нормальной опаре. Как вы видите, этот хлеб блин не расползся. Это мягкий, стандартный батон. Если бы такие продавались в магазине «Под Попром» в Москве, для Испании это вообще заразят фантастики. В наших краях только багеты и подобные хлеба есть. Я был несказанно рад. Особенно вспоминает, чем радовали в последние годы комбинате в родном Северном Тушино. Но тратить время на приготовление этого стандарта сам в дальнейшем не буду, вернувшись своему варианту. Почему? Несмотря на то, что батон очень мягкий, вы видите, как он проминается под пальцами? Самое главное, что мне не нравится. Мякиш при попытке его порвать начинает тянуться. Именно поэтому я и жертвую высотой подъема своих хлебов в пользу более нежного мякиша. В пользу мякиша, которые при этом обладают своим характером. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. И активнее рекомендуйте меня своим друзьям. Не забудьте подписаться на канал. Следующий выпуск про неполитанскую пиццу.